Вот, ребят, сейчас вот последние дни вот эта вот истерия пошла по поводу там проверки прошивки, то что там что-то автоваз теперь снимает всех с гарантии, причем это пишут такие издания как типа Лада Онлайн и всяких остальных такие, ну довольно-таки авторитетных блин хотя они сами на самом деле ничего не проверяют вообще не хотят ничего они просто тупо копируют какой-то дурак один написал блин, и пошла вот это вот как с коронавирусом вот эта вся херня по всей этой по всем этим особенно истерят это владельцы вест они там все блин у меня гарантия снимут все вообще блин там просто дичь какая-то у меня же тачка в кредит надо как-то бабки отдавать не дай бог снимут что-то сломается я не смогу починить ничего там а еще и детей блин двое дома жена мозг пудрит еще и при этом и это тачка будет тачка хата в ипотеку блин. и вот это начинается все вот это причем они даже не проверяли ни разу что вообще реально это есть блин. то есть этот софтина вот это для проверки подлинности прошивок она появилась уже ну неделю или две назад я точно не помню естественно я это сразу все проверил оно все работает даже ничего не стал писать по этому поводу потому что э, толку нет никакого потому что все работает все сверяется и все пишут что все нормально ну вот смотрите э, э, ну ребята уже снимали другие э, видосы и там статейки писали по поводу того что все хорошо если контрольная сумма и, и, и, идентификатор блока там вот это все совпадает но они проверяли это на автомобилях 16 там баш 0.3 прошивочка. прошивочка я сейчас вот это сделаю на автомобиле 18 вот 18 автомобиль на роботе как вы видите то есть э, все все оно как и есть причем э, машина уже до этого шитая ну моей прошивкой сейчас прошивался автомобиль после нового года сразу после вот этого числа 8 по-моему января сейчас мы прошьем последний край но она у меня еще на тестах я пока не выкладываю и ну, не обновляю народа. но все равно сделаем это то есть вот 1.8 в принципе сейчас очки только одену то есть слепой стал ни хрена не вижу вот смотрите у меня комби лодер загружен сейчас я вот выберу чисто свою прошивку вот здесь вот вот она веста 18 соответственно робот блок 49 это VA прошивка там изначально стояла именно она вааа заводская ну здесь у меня такая папочка есть не шить в ней как бы тестовые версии прошивок, которые я еще на данный момент не зарелизил. Сейчас отсортирую по дате. Вот смотрите, крайняя она у меня от 31.03.2020 года. Вот она крайняя, тут холостой ход 800. Ну и как бы написано, что на тест, потому что представители тоже пользуются моими прошивками в разных городах, и чтобы они знали, что это именно тестовая, то есть она вот здесь в папочке не шить расположена. А до этого мы прошивали, сейчас скажу какую, это тесты, блин, сейчас найду ее. А, погоди, у меня же есть... Э, а, не где-то на 20. Сейчас отсортирую по дате. Бля. Мы шили, шили, шили, шили. 27. Бля, что-то не найду. Ну, короче, она после э, Нового года сразу в 2020 была. А, все, понял. Почему не вижу? Б -б -б вот она 04 01 прошивал я ее 8 естественно а крайняя у меня уже была 16 01 ну как обычно вот я как и сказал сейчас прошью именно тестовую прошивочку вот именно вот эту вот файл загружен и как вы видите вот здесь данные, вот они контрольная сумма верна ну это то, что она правильно посчитана версия программы ну, программы VA1 ну и там номера поставщиков двигатель, евро 5 и номер блока управления тут контрольную сумму, к сожалению, он не пишет именно комбик ну все, сейчас значит подключено все это через диалинк вот оно, проводом к ноутбуку ну и записываем прошивку да. А, блин, извиняюсь, сейчас передерну питание, не перетаняет Зажигание. Оно там бывает иногда либо я айдишник, либо он из режима программирования просто не вышел. Блин, начинается тут устройство не найдено. переткнул так а, нажали что-то соединение не идет ни хрена блин ну, такое бывает это у нас сейчас гляну то сейчас заморочки блин, начинается мне тут с usb вот эти замороки всем ключи не ключи вот эта куча блин юсб портов сейчас он ключ потерял естественно ладно сейчас э -э, быстренько продолжим сейчас у нас прогрузится этот комбик Комби -лодер, конечно, грузится и вообще, блин, теперь ключ не найден, начинается. О. Вот он засветился, наконец-таки. Не знаю, почему он там происходит так. Ну, это частые проблемы какие-то, Может, у других, конечно, нету, но иногда раздражает это жестко. Грузочки... Сейчас, наверное, видео с, э, длинное получится, потому что пока мы грузим, шьется он еще где-то минуты 4 приблизительно. Использовать, да. Ну вот, запись пошла. Все как бы нормально. Осталось только дождаться окончания э, прошивки и посмотрим. Запись идет. А у тебя этот все по стандарту, да, под капотом вообще? Да. Ну, ничего не все отлично. Ну, естественно, мы сейчас прошьем. Я вам покажу вот эту программу, которая как бы определяет верность прошивки, там типа что это именно она, там заводская и все такое. Ну, естественно, я это проверял, оно все, конечно, работает, все нормально. Не надо истерить по этому поводу и там бежать обратно, отшиваться, там, панику вот эту, ну, не нужно разводить ничего. Оно изначально, все прошивки нормальные профессионалы, которые пишут эти прошивки, естественно, они подставляют все данные, как будто заводской прошивки. И контрольную сумму, и идентификатор прошивки, ну, то есть название ее, вот этого А1, и номер блока, то есть те данные, которые он сверяет. А он сверяет именно э, название прошивки вот этого э, один, э, потом номер блока, потом контрольную сумму и дату именно этой прошивки. Она как бы тоже там же находится, в идентификаторе. Я попробую вам чуть-чуть попозже э, описать, что, что и как там переделано. Ну, видео я специально не прекращаю, чтобы вы понимали, что... Это не какой-то фейк там или еще что-то, и подделка. Вот оно шьется именно моей прошивочкой. То есть, естественно, контрольная сумма, идентификаторы все подменены у меня. То есть, э, от стандартной именно прошивки. То есть, ничего не изменено. В стандартной прошивки я не помню, там какая контрольная сумма, она на 1.8 блок длинная, э, э, так не запомню. На 1.6 контрольная сумма, она короткая, она 4 знака. Фексе. Здесь, по-моему, по более то ли 8, то ли 6, я уже точно не помню. Ну вот она, 76 уже процентов. Сегодня я еще копеечку настраивал, там э, видео уже компилируется у меня, отрендерилось, не знаю, может попробуем получится сегодня загрузить все это дело потому что у меня вчерашнее фиеста я сейчас выложил видео атмосферное на январе на пятом потом вот это сегодня копеечка турбовая тоже на январе на пятом ну и вот веста на которой мы и собирались в общем-то проверить точнее снять именно это видео чтобы вы не беспокоились и у вас не создавалось каких-то иллюзий что там вас что прошивали ну то есть те кто прошивает врут и подставляют вас и что вас тут же вам откажет э, в гарантии или еще в чем-то вот 99 все вот он перезапустился прошла инициализация блока все главной роли пишет что отключите ну то есть а после отключения сейчас замочек передернем вот, зажигание включаем закрываем эту программу ну то есть комби лодер чем шили и открываем вот этот кучекер вот checker смотрите сразу вам покажу именно на видео чтобы вы понимали вот она оригинальная программа от Автоваза, бла-бла-бла там подключить адаптер ну, в принципе, адаптер тут любой, J2534 используется, без разницы какой, могу любым, у меня на данный момент Dialink подключен. То есть здесь вот в программе выбор адаптера идет, каким адаптером использовать, программа проверки целостности, ну, и вот эта заставочка у нее и здесь кнопочку потом проверить нажимаешь, сейчас еще секунду перемотаю. Ну и в случае успешного прохождения проверки появляется картинка в виде вот этого смайлика как вы видите и все и это означает что все отлично все хорошо то есть если же тут может быть информация об контроллере отсутствует вот такая ошибка будет выдаваться и если неверно проходит проверку то есть не совпадают вот эти данные как вот здесь написано баш 03 там номер блока вот контрольная сумма и дата прошивки самой когда она изготовлена ну то есть сделан считывание параметров ну, будет по... смайлик в общем будет вот такой вот, не улыбающийся ну, вот. параметры можно будет посмотреть после нажатия на кнопку ну и там как бы оперируется то что можно скопировать в буфер обмена и скинуть на АвтоВАЗ по вот этой ссылке, блин, на, ну, саппорта от ot, ot, OTPD, какой-то, ВАЗ.ру. Ну, закрываем, в общем. Вот, запускаю этот IQ-чекер. Вот она, заставочка, как вы видите, вот она. Бла-бла-бла, диалинку у меня подключен. Ну, я уже выбирал, каким адаптером. И вот мы нажимаем кнопочку «Проверить». Ну, вот у нас здесь написано вот dialink j2534. Это вот этот адаптер непосредственно от SMS software. Ну и что мы видим? Видим, вот смайлик. Вот еще у вас специально нажму. Вот нажимаю, нажимаю, нажимаю. Видите, смайлик, все хорошо. Инструкция ровно так и написана. А прошивка реально моя, как бы. Ну до этого, конечно, я выбирал. Тут адаптер, я не знаю, повторно как-то можно нельзя. А, вот, кстати, вот. Можно выбрать адаптер, но предварительно, если он не был выбран до этого, то он сразу выдает это окно, если выбирал уже, здесь у меня сканматик есть, но он в бета-версии не работает ни хрена, ой, сканматик, сканмастер, сканматик USB, соответственно, он у меня в машине лежит, и вот 25.34, Dialink и OpenPort есть, все эти адаптеры, все у меня есть, как бы, то есть вот он, нажимаем, Нажимаем вот эту кнопочку, либо вот эту проверить и получаем то, что у нас как бы подлинное по По факту. Если хотите, сейчас я даже запущу автомобиль, чтобы вы видели, что все работает, все отлично. вот, все запустилось, все работает, все хорошо. Вот, а дальше что я вам сейчас покажу? продолжение всего этого он вот так силь плимк наверное и будет да или как знает. ну пусть ладно плимка это угу, все ключ унул так смотрите дальше это мы проверили то есть вы поняли что все подлинно сейчас я достану ключик программе в которой редактирую э, прошивки Блин, все не то не то у меня этих ключей тьма тьмущая так вот этот да. все отключаю этот диалинг отключаю все это то что не надо нам вот подключил ну и мастер edit запускаем он загрузится. Я подгружу вам оригинальную прошивку и подгружу прошивку свою, поправленную. Ну вот, смотрите, выбираем блок управления, да, ну то есть прошивку, которую редактировать будем. Выбираю, вот она оригинальная VA1. Э -э Выбрал. Он мне, соответственно, карту предлагает открыть VA1. Выбираем. Запускаем модуль. Сейчас он откроет там все калибровки необходимые. Ну, то, что есть там в прошивке. Ну, качество, конечно, видео не очень, потому что камера не рассчитана на такой. Этот, она рассчитана на съемку широкоугольную. Поэтому такое округлое все будет. Ну и вот, смотрите. Есть данные индификатора да? Вот оно. Номер прошивки, то есть ну вот, название В 1 Еще одно название, ну вот они разные здесь. Еще третье название В 1 Это номер блока, который вот этот на шильдике написан, там вот он 49-й оригинальный. Это у нас Software Anamba, ну тоже, тоже там же он. Хардвер, это ну, аппаратная часть блока управления тип мотора это все что находится в этом в идентификаторе прошивки евро 5 соответственно дата программирования вот она 0 9 0 2 18 это это дата не программирования как таковое а это дата программы когда она была выпущена то есть в один была 0 9 9 февраля 18 года ну и то, что это М8.6 блок, версии 3.10, вот, соответственно. Смотрите, закрываем, пересчитывается контрольная сумма. Вот она, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, восьмизначный. Вот, запомнили, 0.7, 8D, 2B, 8E. Это стандартная контрольная сумма оригинальной прошивки, как таковой. Теперь, смотрите, открываю я прошивку свою, именно, вот она, папочка не шить. Сейчас я тут раздвину, чтобы вы видели. И вот она, вот эта вот прошивочка, которую я делал 31.03. Загружаем ее. Запускаем. Так, вот давайте я вам еще покажу, что там реально есть изменения. То есть я вот сейчас открою еще бы АА1 оригинальную, параллельно. Ну, с которой сравнивать все это. Видео, конечно, длинное получается, но это для того, чтобы вы понимали и больше не задавали вопросов, потому что у меня сейчас валится со всех мессенджеры и все вот эти сообщения, а ты видел, а ты видел вот это, теперь у вас все это вот... Видит, по байтну там чуть ли не считает, как вот там многие, прямо он там считывается прошивкой, и по байтну э, сравнивается с оригинальной. Это бред полный, потому что через диагностику это так не сделать. И быстро это не сделать. Плюс надо иметь базу оригинальных всех прошивок. А здесь база сверки, которая она ну, может быть пакованная, всего 5 килобайт занимает. И вот, смотрите: э, э, идентификатор прошивки открываем. Видите, вот оригинальный, вот, вот оригинальный. Вот мой. Еще раз, это следующая строка. Следующая. Оригинальный мой в моей прошивке. Это номер блока, оригинальный. И вот мой. Все идентичным. То есть они идентичные. Здесь тоже самое. Дальше. Здесь проверяем тоже самое. Тот же самый мотор. Все идентификатор. Один в один. Все тоже Евро 5 дата программира, все то же самое 0.9, 0.9.02, 0.9, ну и M8.6, 3.10 версия и вот сейчас откроем сравнение прошивок то есть второй прошивкой у меня зашита фу, загружена прошивка в А1 оригинальная, а это у меня прошивка моя как бы и вот сравниваем сейчас она пройдет по всем калибровкам и вы увидите, что прошивки реально вообще отличаются. То есть там на корню куча изменений немерено. Ну, идентификаторы, контрольная сумма оригинальной прошивки при этом. То есть все как бы совпадает. Сейчас оно сравнивает, но он долго очень мурыжит там. Каждую, каждую калибровочку Каждую проверяет, открывает, сравнивается Со второй прошивкой, которая была загружена напоминаю вторая Это у нас оригинальная прошивка ВАЗовская Та, которая слита с автомобиля На базе ее, естественно, делается И прошивка неоригинальная И вот смотрим Вот это все, это по пунктам Это дерево, это все отличие в прошивке Как таковой То есть Куча параметров Вот они, вот все, что здесь поменено мной. Вот это все, вот это вот, вот это. Давайте я их просто раскрою сейчас всем. Нам так показать, блин, где тут раскрыть -то, блин. Должно же где-то быть. А, раскрыть все. И вот смотрите, вот они. Видите, от начала. И вот я мотаю, мотаю, мотаю, мотаю, мотаю, мотаю это все отличие в моей прошивке то есть вы ну, прикидываете количество да, калибровок измененных но при этом блок управления показывает что все хорошо все отлично дальше закрываем соответственно редактирование и что мы там видим контрольная сумма верна успешно пересчитана и подставлена она именно 078 d 2b 8e то есть как она есть так она и есть то есть она оригинальная вазовская так и осталась так что не паникуйте и не делайте скоропалительных каких-то не знаю ну, то есть не паникуйте просто, блин, и выводы не делайте вот эти скоропалительные, потому что вот эти все издания, как проститутки, блин, начинают все, вроде бы издания такие, ну, авторитетные, там, я не знаю, кучу, в из, куче изданий видел, что все, конец тюнингу, все, все пропало, вас теперь все отзывает и всех снимает с гарантии. По факту этого ничего нету и вот это дурацкий как у нас принято вот это там один написал кто-то что-то там где-то и все подхватили сми причем все именно пишут одну и ту же чужую при этом не обосновывая ее вообще никак то есть вот просто просто написали и все потому что кто-то написал и мы тоже там же будем и вот такие мы смелые такие вот хорошие мы вам сказали, что теперь все больно, и шиться нельзя, и никуда не, не езжайте к, к тем самым э, прошувальщикам, что вас обманывают, и вас все будет видно, и вас вам откажут в гарантии. Так что все отлично, и ничего не снимается с гарантии. Ну, в общем, это видео мы заканчиваем. Опять же, у меня ссылочки смотрите под видео на драйв, контакт, uh, основная группа у меня ВКонтакте. ну и соответственно подписываемся, колокольчик нажимаем, оповещение будет приходить о новых видео, ну и лайки ставим вверх, там вниз кто-то, антилайки, блин, не знаю, кому как нравится, там есть некая там каста людей, которым что-то не нравится, они антилайки то ставят, ну и хрен с ними, в общем, так что в общем, uh... Еще раз, никому не паниковать, все отлично, все нормально, все проверено на разных машинах. В общем, всем пока и до новых встреч!